Банде Гуру Падот Дандам Бхактабин Досаманитам Шри Чайтанна Прабум Нанда Нанда Нанг Бандирадика न पावने भविनावि नमना म मुक करो वाचा पंगल ग जद की мадвам महा बंद परमा नदमादव Нараяна маскитто норунче иванороттомам, девинсара светингвасам тато жайо мудире, шанкитане кишна кату подеш, гаврия патрасшо пркаса нижа, шадану рагто гуру бхакти бхакти Дейям сада парибабакнам авиштудухам ти-тас бадам сивавиренчанутам сараньям ви та ти Пурнанурагро сасагро сарумурти, сарандиками када кипамни карош. Шри Кришна чайтанна правунитаананда, шьяддои тагада даро сивасади хи. Говура Гаура бхакта винд, Хари Кисна Хари Кисна Кисна Хари Хари Хари Рам Хари Рам Раму Хари Вишам, бару, дижавару, джугадхарма паалу Банды, ягат, бутару Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Рам, Хари нама миганге табад дпакжам сура сурой Гори нирантара вибхуши, тобам фагам, Нараяно пряманугма даапарам, Браану сипурапти Ваги бадани, Памнишинга махамбжи, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Суридам Басу Викьянам Карма Гунан Асуна Дхарвед Гуруварт Джасту Шасишаха, но Итара Светаха. Суридам Басу Викьянам Карма Гунан Асуна Гуруварт Дхарвед Джасту Шасишаха, но Итара Горя Гости Сисила Парамангса Джагард Гуру сказал, что сказал, что что не открыв сердце полностью Гурудевы, мы никогда не сможем обрести полное благо. Что значит такое частичное, частичное предание? Это вопрос полного самопредания, вопрос того, чтобы полностью предались лотосным стопам Гурупадпадмы. Это вопрос полного предания Гуру Падпадми. Все, что у нас есть. Почему все? Кто-то может спросить, почему все, как мы можем будем жить дальше, но это глупый вопрос до тех пор, пока вы не до, до тех пор, пока вы что-то оставляете скрыто от Груда, этим вы призываете опасность в своей жизни. Mm -hmm. Все, что вы оставляете mm -hmm. себе. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть то, что вы не от от открываете Гурдаву, это в итоге приносит опасность в вашу жизнь. Не говоря искренне, если мы не нишкинчан, мы не можем совершать Харибаджан, Кришнабаджан. Если мы не полностью предались Гурдаву, не стали нишкинчан. Это главное. Многие как-то игнорируют это, если мы не готова достичь того <coughs> уровня Нишкинчан, Бава. В этом случае Кришна Баджан невозможен. Кришна Баджан возможен только тогда, когда я готов преда предаться полностью. Когда я готов предложить Гуду все, даже свое тело и ум, все. Когда я достигну этой Нишкин только тогда и только тогда Кришна Бхаджану станет возможен. Надо, надо Кришна -баджин, И поэтому Кунти Деви говорит. И вот Кунти говорит, люди не могут познать Тебя. Только нишкинчаны они могут узнать Тебя, иначе это невозможно. Нишкинчан значит все. Мы должны посвятить лотосным стопам. Гурупад Падмой Кришне. Как Шила Павхупад, он не Можно подумать, как это возможно. Шила построил более 60 храмов во всем мире. Но Шила говорит, я нишкенчен. У меня ничего нет. Это невозможно. Поскольку если мы оставим что-то себе, то в этом случае мы пригласим какие-то проблемы в нашей жизни. Да, так и случится. И если мы предадимся полностью, без остатка лотосным стопам Кришны, то как мы будем жить дальше? Такого вопроса не может возникнуть, поскольку это ответственность Кришны, чтобы спасти нас. В тот день я говорил. Дашакшар мантра не знаю, получили вы или нет Это десятисложная мантра Или восьмисложная мантра Эти мантры очень могущественны когда вы хотите Вот при Хадбхатамрите говорится, что Если вы хотите повторять эту мантру Перед тем, как начать, нужно… Есть определенная процедура. Вначале, апракита камадев, трансцендитный камадев – «наданадана Шри Кришна». Мы должны понять значение этой мантры. Каково значение мантры? на санскрите это звучит как мантра «Ардха Чинтана», то есть размышление о сути мантра. Второе, мы должны медитировать, И, совершая повторение этой мантры, по милости в, под, под мы, мы можем видеть полностью это мантра девату, то есть то, того, кому посвящена эта мантра. Это не шутки. Только по милости Гурупад мы можем увидеть мантру Девату. И тогда мы должны продолжать медитировать на лотосные стопы, трансцендентного Камадева, Диану, совершать должны потом. Мы должны предаться полностью. И потом, Шаранагати, Гоптиттаваран, в любой ситуации, в любой ситуации Кришна спасет нас. И вот все эти вещи, они исполнились в нашей жизни. Если мы эти все условия удовлетворим, то можно получить подлинный даршин, мантра -даватэ. И вот если я отдамся предл... пред... пред... полностью, и со всем, что у меня есть, это не значит, что я помру. Кришна, несомненно, позаботится о нас, но люди не о них приватно понимают, думают, зачем okay. все давать годово. Но если вы что-то оставите себе, то ложное эго возникнет у вас. Об душ всегда какое-то ложное эго возникает. И это станет препятствием когда наша речь наше мировоззрение видение и э, э, э, э, э, э, э, все все остальное что мы делаем наш сон наши слова наша еда когда все будет э, находиться под контролем в подпадную садгу то тогда мы будем находиться в безопасном положении но перед этим мы не можем сказать, что мы достигли какого-то безопасного у -у уровня. Большинство людей среди всех, если я не... и, и вот среди почти всех людей, 99, которые получают дикшу, 99% не понимают, зачем они получает дикшу или Асадгура. Многие не понимают, не имеют представления об этом. И вот первое то, что когда мы обнаружим в нашей жизни, что наша жизнь, она не, не вечна, видя, что наш отец и мать умерли, или друзья, или соседи, все, что мы видим. В этом материальном мире все наши материальные все отношения не каростны. И никакой отец не может сказать, что он... у него отношения с женой полностью лишены всякой карости. Но такие чистые отношения они невозможны очень сложно и много раз я говорил, Сила Павхупат тоже говорил, даже и вот Шила говорил, что, если вот, посмотреть на такие, на наивысшие, на эталон для любви, материальной любви, которая в материальном мире, считаются хорошим. Да. Это, например, Рама Джульетта или Налай Маянти в Махабарате описывается. Если их читать, они полны страданий, их отношений, но все же они любили друг друга. Но все же нельзя сказать, что их отношения полностью чисты. Находясь на материальном уровне, такая любовь невозможна. И когда мы преодолеем этот телесный уровень, когда мы почувствуем, что мы вне этого тела, и тогда и только тогда это возможно, поскольку в этом случае мы обнаружим отношения между душой и душой, они телом и телом, но в материальном мире вот. мы подвергаемся всем этим материальным отношениям, но что делать, поскольку мы живем в этом материальном теле? И вот Шрила много раз говорил, что мы не должны совершать ошибок, Кришна Баджан возможен с помощью чистой души, если мы думаем, что находясь в этом теле, мы можем поклоняться Бхагавану, то это не совсем так. Шила Прахупат говорил, что Кришна Бхаджин, это вопрос о а Пракрита Дехе. Де. Кришна Баджин связан с трансцендентным телом, а не с материальным. Но мы запутаны в этом материальном лимите. И вот первое, мы не готовы принять это. И, и, вот. и вот первый лимит. И вот я в своей жизни никого не видел, кто мог бы хотел бы избавиться от всех этих ограничений. Мало кто осмеливается. Все хотят оставаться так, как было. И мало кто даже способен рассказать вам об этом. И многие боятся сказать правду, поскольку по жертвованиям в этом случае же не будут давать разобраться что и что и что. И вот Кришна это вопрос чинмой дыхти трансцендентного тела. Кришна Баджан может совершаться трансцендентным телом, а не материальным. И вот не знаю, у кого вы получали дикшину в процессе повторения мантры. Вот вначале нужно следовать пяти правилам. Что такое мантра, какое значение мантры? Поскольку медитация и остальное, я сказал, что нужно делать. Нужно быть осторожным. И вот вопрос дикши может возникнуть. И, и когда им... Тогда, когда надоест этот материальный мир, конечно, мы тут живем. Но если мы не присытились не нам не надоело, не надоело все материальное, то до тех пор вопрос о не возникает. И вот тогда, когда уже вы присытились, а если вы до сих пор вы стремитесь к мирским наслаждениям, к этому материальному миру, то ну, какой-то дикшу получать рано еще. Тогда, когда уже вы надоело, у вас уже пропал всякий вкус ко всему материальному, то тогда вы можете искать милости садгуру. И в этом случае вы можете попытаться предаться полностью, но не перед этим, поскольку если вы не обнаружите себя в опасности, как в случае наводнения мать не может защитить ребенка, вот в Индии часто так бывает, наводнение внезапно, вот смывает деревню, мать пытается спасти ребенка, она уплывает, и мужа тоже унесло. И вот кто кого может спасти в такой ситуации. И это подобно нашей материальной жизни. Все наши, вся майя, все наша материальная жизнь, это все моя, она, она... Она нас... С, как сносит... И, и нам нужна поддержка, нужно спасение, как мать, если вот ее снесло, и всех родственников потоком, и вот ее тоже несет вот этой водой, вдруг она видит бальяновое дерева, его ветви, которые свешиваются, и вот она хватается за ветку этого баняного дерева. <_ocalzy> uh, и, и вот наша ситуация подобна это, что мы полностью беспомощны. И Групат Падма приводил этот пример. Он говорил одним словом. пословицы точнее, что спасение, а то, что тонущий хватается за соломинку. И вот эта мать, вот эта мать, она так или иначе пытается как то схватиться за поненного дерева, за его свисающие ветки. И таким образом он спасается и в тот день, даже не в день, а в тот момент, когда вы почувствуете, что вы полностью беспомощны. Что поток Майя Он сносит вас. И э, э, э, кидает в океан бесконечных страданий. И в that тот момент, когда вы осознаете, то тогда ваше принятие прибежащего лотосных стоп с станет возможно. Иначе частичным преданием, еще чем-то частичным, невозможно достичь anyway, полного блага. Так или иначе, сегодня. День явления великого Гора Пуршада Сила <coughs> Гапалвата Госвами. И в тот же день, и также сегодня Сирабав Титхира Мачада Кавираджа, дражащего ученика Гапалвата Госвами. И вот мы хотим, я не буду рассказывать историю. Расскажу о, о Сиданте. И вот этот великий Гуру Пашат родился в Ширангам. И вот есть восемь Вайкунд. И, и явились в этом мире, мире, чтобы спасти нас. И вот. Бадыка, это Бадырикашам, Рамешварам, Айотья, Ширангам, в том числе, <coughs> и остальные. Немишарани. это восьмая Вайкунтха. И вот они явились, чтобы спасти нас в соответствии с нашими склонностями, вкусами. И вот они явились в различных местах. Они вечно там пребывают. И вот Шрирангам. <coughs> и вот его отец. Венкат Батта. Чурмалла Батта. Его дядя. И другой дядя его звали. Прабхатананда Сурасватибад. И вот вопрос возникает, почему, почему? Прапута под, там, поскольку имя Прапута Сарасвати говорит, что он находится в отреченном укладе жизни. Ну, в отреченном укладе, но это не следует забывать, что это Вайкунха, -Вай обычное правило, что когда кто-то принимает саньясу, ему нужно уйти, разорвать всякие связи с семьей. Такого правила, поскольку майя очень опасна. Майя настолько опасна, что если вы можете жить рядом, можете видеть свою жену, детей, родителей, если вы хотите... Но если человек принял отреченный уклад жизни, то их не нужно видеть. И вот во время горы Пронимы я расскажу о великолепии отречения Шимана Моха как это возможно, что Моха избегал измигал Вишнапри, мать Шима и остальных. И ночью, зимой, постепенно он отвощил из комнаты, он уже попросил за разрешение Вишна При. Он мог уйти в тот день, и никто бы не узнал. И вот когда он вышел из комнаты на берегу Ганги, это зовется Нидоя. Вот на Рудрадвипе там Гванга Махапабу, он прыгнул в Гангу, в холодные воды Ганги ночи. Это уже ну, ближе к восходу было, около 4 утра, и вот он переплыл, и вышел с той стороны, и так в мокрой одежде пошел в кату. И вот эта разлука была очень болезненно, очень плачевно И работа надо сосвать, и, и кто-то может подумать, что он... Он что-то неправильно сделал, но смотрите, Прабхутананда. Он был саньяси, он был отреченный, лучший вот из отреченных в Шири Сампрадай. Да, и, и это было вместо Вайкунтха, и вот поэтому он решил жить там дальше. Не потому, что дома у него там было зато, а из-за любви к Ранганадхова. Но не дома, естественно. Еще была скрытая причина. И вот Махапрабху в процессе своей южной Индийской проповеди. Он пошел туда. И вот с Иерангом Махапрабху отправился в храм. И в этом храме Махапрабу танцевал. А эти южно люди никогда не видели, что так танцуют. И что это вообще возможно. Они не могли даже представить, когда Махапрабху танцевал. И вот все преданные в Южной Индии, они были удивлены, кто он. Он, кто Ранганатха, он или он. Ранганат был внутри храма, но не виделись в Махапрабу Ранганатха, как он танцует, его вот Винкадбата был там случайно. Он хотел как-то помочь Махапрабу. Он как бы сдерживал публику, чтобы они его не мешали и потом махапрабху когда закончил танцевать пошел поклонился ранинадху и винкадбата прикоснулся к его лотосным стопам и с полным уважением принял пыль с его лотосных стоп себе на голову махапрабху обнял его и попросил чтобы и попросил махапрабху вот и потом махапрабху он попросил, чтобы тот пришел и принял просад в их доме. И вот наш и в то время этот Гапал Бхатагасван, ему было около семи лет, он был еще ребенком, и Гопал был очень счастлив видеть Махапрабу. И после этого Махапрабху, приняв просад, он позвол... Он дал остатки своей пищи ему. И вот Махапа, дав ему остатки своих, своей пищи. Он дал намек, что тот будет в следующем мачаре. Как в случае с матерью. Вридава Дастакура на райне. Мать Вердавада Дастакура на Райне, Ему было пять лет. И вот Махапрабу тоже, когда принял просто отдал остатки пищи ей. Или Ему от нее слышал. Вот это было тоже указание, что тот вскоре станет Ачаре И Махапрабху даже дал прямо на Райне. Он, он, он ранит ему. Плакать, о Кришне, и она начала плакать. И вот что же невозможно, все возможно, что же невозможно для Махапрабху. И вот Гапал с Бхатагасвами таким образом получил намек, знак от Махапрабху, что он вскоре станет ачарьем ачарей. А, и а вот Винкадбата попросил Махапрабху, что, что сейчас Читармаси начинается с Шаяна Почему бы тебе не остаться в нашем доме? Махапрабу согласился и каждый день Махапрабху ходил на Даршан -каган -каган и в то же самое время была риза. сокровенная причина. Поскольку Махапабху хотел делать их преданными, Гауде преданными, и Гопал тем временем у него не было посвящения. И вот Гопал, тот маленький Гопал, он не, был, не получил посвящения еще, но он был, получил посвящение Бхамагайтре. и как это было возможно для Гапала получить даршан, а, получить урок от Паводана Досарсвати. Поскольку никто сейчас не думает об этом, но если задуматься, что в то время было строгое правило, что не получив Бхамагайтре и дикшу, мантра дикшу, никто не имел права изучать Писание. Сейчас э, таких правила не следует, но в то время было очень строго, что не получив Бхамагайтре, не получив дикшу, вишну Никто не имел права изучать Писание. Но если кто-то изучал без дикши, то никакого успеха не, не достигал. Но и с другой стороны, можно посмотреть, что кто-то мог. Получить посвящение в прежней жизни. Как в случае с Чила ему в возрасте семи лет, он написал он написал. Somebody giving lecture, as speaking, One kind of completed в общем, что-то написал, которое не, не было, что дети в его возрасте не могли написать, даже пандиты восхищались. То, что он сделал, сюда Пахупад смеялся. И вот Челапад, вы В общем, он выучил за три дня то, что обычно год учили. И вот э, э, э, э, и он ск сказал, что моя цель не стать пандитом, а стать э, преданным. В общем, они спорили, и в итоге Шиллопрахопат отказался от этого пандита. Вот будучи ребенком, сказал, что не буду вас учиться, поскольку вы не знаете, Цель образования. Зачем я получаю это образование? Что толку от него? И вот, в общем, он с ним поругался и перестал учиться у него. И вот вами поэтому, был несомненно, он получил уже посвящение, брамагатри и прочее работа Танадаса скорее всего, не были дома, были, конечно, на берегу Кавери или в храме Ранганадха. Они были очень влиятельные в Я могу показать вам, если вы будете в арендовании, я могу показать, что множество брахманов и их вот семьи... Up, their children, their в общем, они живут в храмах, вместе с семьями своими, so, детьми, детьми, женами и прочими. So, Но, саньяси там отдельно But живут. В, Но, в общем, где-то он получил дикшину, явно не дома. И вот Махапабху он согласился находиться. В их доме четыре месяца, это Читармаси. В то время Читармаси очень важно. Большинство людей в храме Ранганатха и вот в эти ващинавы с Шри Санпадая они, видя Махапрабу, изменили свое сердце. И вот в процессе этих четырех месяцев Махапрабху говорил о Кришне-катху, обсуждал философию с и тирамал С тирамал Они не были Кришна-бактами, они были преданными Нарайной. Ранганатху Нарайна, он не Кришна. И вот, соответственно, преданные они там не Кришна-бакт, а Нарайна-бакт. И вот Махапрабху шутил с ними, с в частности, что мой Господь Кришна... Махапрабху говорит, что мой Господь Кришна находится в рандоване. Почему ваша Лакшми? Зачем и общаться с Кришной? Какова причина? Вот, ну, шутя, Махапрабху сказал, и вот они... И вот ответ был такой, что она не отлично от Кришны, в чем проблема. И тот сказал, я знаю, но я хочу спросить, почему. И вот так что они говорили, и в итоге их сердце было полностью расплавлено, и они решили совершать Кришна что это более насыщенно, более прекрасно. И вот если кто-то задал вопрос, а поскольку во время... Когда Махапраба уходил из их дома, я уже написал книгу о, Пак... о том, что Пакаша надо с и Это совершенно разные люди, привел множество свидетельств, большинство людей во враговании и прочих местах, даже в нашей Сампаде, и многие спорят с этим что это один и тот же человек, наверное, доказал научно, что это совершенно разные люди. И вот кто-то задает вопрос, что, когда Махапа ушел из их дома и уходил из их дома, то Почему вот этот прабу надо там был, почему так случилось, то там говорится, что венкат бата, тюрмал бата, и прабу и копал. Все не плакали, когда Махапрабху уходил, и может быть так, если Махапрабху пришел в мой дом, попытайтесь понять, если Махапрабху пришел в мой дом, то я пойду туда, пусть люди критикуют это, мне все равно, поскольку то место, куда приходит Махапрабху, это Вайконха, и вот если Махапрабху Маха пришел бы ко мне домой, я тоже побежал бы за ним, хотя если нет. И если Махапрабху находится там, то это завез уже в Вариндаван, и что плохого в этом. Если Махапрабху отправится в ад, то я же пойду за ним. и Пойдет какую-то проституточку, но я тоже пойду за ним. Я знаю, где Махапрабху, где Махапрабху, там есть Вайкундха. И когда Махапрабху был... И вот э, в замешательстве он спросил, Митянанда Банолова после принятия Саньеса он прибежал, и эти... мальчиков подговорили, чтобы они сказали Махапрабху, куда идти в сторону против полученного Вот Махапрабху пришел спросил Сказали туда, в итоге он пришел на берег Ганги, начал принимать омовение с полным восхищением, и Адвайта Гасай там появился, и он спросил, «Откуда вы знаете, что я во врядовании?» Махапрабху спросил. И тогда Адвайта Гасай сказал, «Хорошо, что вы пришли из Ганги. Mm -hmm. mm -hmm. Но ну, я думаю, что это вриндаван, да, где но не те вредован, надо, надо никогда не говорит лжи, поскольку где бы вы ни были, не куда бы вы ни шли, шли это есть Вриндаван, поэтому все правильно. Но... Хотя вы на берегу Ганги я двойтагасай сказал, что ты при мовиние в ему, в не переживай вот и в том месте. Там, где, там рядом сливается Ганга и и Сарасвати, вот, Сарасвати, но как бы не всегда. Поэтому, считаю, вот, где он омывался, один берег считается Гангой, другой – Емуной, поэтому с этой точки зрения все правильно было. И таким образом, после благословения Махапрабху получил разрешение Он поговорил с Свенкрадбатой, что, чтобы тот не, жени, не женил этого мальчика, и вот он сказал, что когда он повзрослел от Павлива вооружен, то он и папуца надо он уже принял Саньясу и где жить он был великим бандитом. и вот он Ушел, и Махапрабху вот, ушел то тоже ушел во Вриндаван. Но Гапала еще нет. Махапрабху дал наставление Гопалу, что твой отец и мать, они великие, приданные. После того, как они оставят свое тело, ты отправляйся во Вриндаван. Махапрабху увидел, что они вскоре оставят тело. И вот после того, как отсети с матерью умерли, Гапал Бхатагасвами собрался идти во Вриндаван. И Махапрабху уже говорил с и санатана, что Гапал скоро придет. И вот там Рупа и Санатана. Они приняли Гапала, как своего брата обняли его, были очень счастливы встретиться с ним. И вот они организовали какое-то место рядом, чтобы он жил там. И вот Рупа и Санатана был с санатана в Мандире в этом смысле. А там другой жил, Арада ну в общем поблизости там все жили, а в, другой, в Мадан Махан Мандири до да, третий там, в общем там поблизости все. И вот Санатан Госвами, Руб Госвами, Агапалбата они большую часть времени они ходили по Вриндавану. Мы знаем, что как группа Санатан, Гапалбата он... он ходил по различным местам Вриндавану, я могу показать. И вот там, перед Нандага... Нандаграмом, и вот есть Нандаграма и Варшана, там около 80 километров расстояния. И есть место между ними Санкет. И в Санкете есть гапал Гопал Батагасвами. Там место, где Адагавинды являются лилы. И вот Гопал Батагасвами, он тоже ходил по разным местам. Но суть в том, что... Большая часть времени Гапал Батагасвами находился в Адраман мандире. И поскольку там было 12 шелограммов и вот в этом в сумке Гапал Батагасвами было 12 шалагамов, Он набрал их Калим Гандаки это в Непале. Там, где Барат Махарадж совершал баджан. И вот так, как Локунадга с вами, он их с собой носил. И в итоге что случилось? Вот там какой-то... Mm -hmm. Вот то, что сейчас называется Радараманом. Его потом построили. И вот, когда мы входим в коридор Радарамана, еще не в храм, там коридор, то слева можно найти место, где Рада Раман был обнаружен. Там дерево. Под... Там под деревом. Там. Вот там этот был изначальный Баджанкутир Гапалбатыга с вами. А чуть в сторону. И вот там его. А чуть дальше Самадхи Мандиринга Гапалбата Гасвами. И вот он поклонялся двенадцати шалограмам, но в процессе своего он был, он хотел совершать служение. Рада, Рада Романа в уме, в своем сердце, но Рада Романа не было. Он был в форме и один богатый человек, очень богатый, он начал раздавать одежды, украшения, все, что нужно для божеств. Там, в том, раздавал всем храмам, храмов было не так много, и вот он хотел дать ему золотые орнами. украшения очень дорогие. И с госвами подумал, что если бы у меня было божество, я мог бы служить им этими украшениями, но Шани, сейчас у меня эти божества в форме шалограмов, что я им могу предложить? И вот... И вот он уже собрался прийти к нему, и тот думал, что у меня одни шелограммы, как это можно, что с ними делать. И тем временем он все эти 12 шелограммов положил в медную емкость и корзины, накрыл. Вот он после завершения поклонения так их хранил, и в тот день он чувствовал какую-то боль, думал, что если бы у меня был Адраман, я мог бы служить ему с помощью вот этих украшений, и потом он, когда начал арати, повтори фаник, он открыл свою корзину, и там увидел, что все эти 12 килограммов, они объединились в одно божество. И вот такого рада Романа, в рада Романа, они превратились. Вот он был восхищен видя это, и вот даже сейчас если вы не верите, если заплатить денег этим пандам, они покажут, что сзади у него признаки шалограмов. Спереди ее не видно, если сзади посмотреть, то видно, что как будто кто-то эти шалограммы сплавил в одну форму. И вот новость распространилась подобно ветру. Что говорить о они, они бы они даже пошли посмотреть. И вот Дзима госвами они были очень счастливы увидеть. И вот они организовали большой праздник, этот день был апурнима. И вот сейчас этот Вайшакхапурнима, вместе с вайшак можно увидеть, что они большие фестивали права проводит в этот день, и вот он был очень счастлив, танцевал день и ночь, и вот Бхагаван так может ответить в соответствии с вашим настроением. И вот Бхагаван может ответить вам в соответствии с вашей бабой И вот после этого Гапал Бхата вами Подробно не буду говорить, поскольку еще день явления другого Великого знала. И вот он каких-то своих учеников занял служение, потом из Сахаранпура пришел мальчик, его звали Гопинат, и вот он когда-то был в их доме. Родители плакали, что у них нет детей, и тот благословил, чтобы у них появились дети. И тот отец сказал, что первого сына я тебе подарю. И вот поэтому, вот когда родился первый сын, его вскоре отправили к, к, к, этому, к нему. потом ее имя Гапинатха ему дали. И тем временем наш Шинивасачарья. В шини он также получил дикшант гопангбатагасава. Когда <соценно> в шини <в> отправился <соценно> Туда он получил посвящение от Гапалбата Госвами. И таким образом Гапалбата Госвами день за днем увеличил такое количество служения, и он сам погрузился в... И на самом деле достаточно давно Гапал Бхатхагасвами, он был великим пандитом. Как Павла Танада Сарасвати. И вот он получил дикшую мантру от Павла Танада Сарасвати в Камьяване. Гапал Бхатхатхагасвами, он получил... А, не и что-то после этого, вот а, Сарасвати в Камьяване. Камьяван был очень хорошее место для него, чтобы медитировать, писать. И, и так или иначе, он был очень заинтересован в том, чтобы составить очень важную книгу о Смотрите, Шастр Шрути, вот то, что пришло от Брахмы, а другое Сатананта Дева, смотрите, это Агама и Нигама. И так или иначе, вот он состоял в Шмарите Шастр. Эта шастра дает нам знание о том, что нужно делать, что не нужно и прочие подробности в этом отношении. Я хочу сказать, что смотрите, среди шастра написанная Ману Махараджи, Ману, смотрите, вот так, так вот такой толщины, даже поднять тяжело, и Ману, он дал все наставления о то, что делать, что не делать для домохозяев, для отреченных, Бхагачари, Саньяси и всех остальных. Как же вести жизнь домохозяева, совершать баджан для обычных людей, которые так живут, для них тоже вот много правил. Манус, смотрите то вот, есть правила и предписания для нашей жизни. И вот Гапалбата с был очень заинтересован в этом, и вот написал это, все это, вот это все. Смотрите шастру, и он вспоминал что-то и записывал. В то время это было древнее, этих блокнотов не было, и вот он где-то записывал на Боджа В общем, на каких-то листьях писали. И вот он начал писать такую небольшую книгу. И, вот, вот, и он также написал о Хари Бхакти Виласу. Эта книга составлена Санатана Гасвами, это правильно. Гупал Бхатта большую часть из нее сделал. По указанию Махапрабху Санатан Госвами он был хотел написать эту книгу. И Ну, в общем, написала. И даже описано, что сандарпа, шесть сандарпа, Приди сандарпа, Кришна сандарпа, Параматма сандарпа, 6 сандарпа, все сандарпа, это суть всех шастра, это тоже 6 сандарпа, 6 сандарпа, 6 кто они, не... как понять, поскольку мы не знаем, мы в запутанности есть только 6, 4 или 6 слог были написаны у О, аштакаля Но вся эта аштакаля была написана Кришна Датской И вот, как это возможно. И только несколько слогов. Вот, на, написано это Рупа Гасвами, остальное Кришна Даскавираджам. И на основе этой Аштакаля Кришна Даскавирадж св...", все остальное написал. О, они все из вечного мира. Как, почему они не могут написать? Почему нет? Поскольку это права. И вот в шлоки только Бхагаван дал, только четыре шлоки, Брами, ну как это было для Брама. И это все раскрыть в 18 тысяч лог. И вот Бхагават Даламу там в форме семени. И если у нас есть наша сила баджана, то мы с этого семени можем порастить огромное дерево, как вот баньянного дерева некоторым тысячи лет в ботаническом саду в Калькуте. На берегу Ганги там Есть очень древнее баньяновое дерево, где его корень уже не найти, но разрастается так и целый лес. Если в Наймишараню пойти, то там тоже баньяновое деревья или в Алхабад, или еще. Есть места, где растут там эти древние деревья. И вот если задам вопрос, каково, где начало этого баняного дерева, сложно найти, оно выросло, семечко, но уже очень сильно разрослось, и где начало уже непонятно, и вот в науке он, говорится, и по и следствия они взаимосвязаны. И если нет причины, то и последствия не будет. Начало должно быть, может, каком-то... В каком-то... В тонком виде в тонкой форме но но есть кто-то кто может э -э, сказать что как бог солнце живет там жарко огромная температура но это глупо поскольку мы сравниваем его с собой что э, думаем что все находятся в таком же теле как и мы но эти привидения, например, они в тонком теле. Они могут находиться где угодно, могут проникать сквозь что, -что угодно таки. Те, кто находятся вот на этом солнце, их тела соответствующие, те же мы, из другого вещества состоят. Но, к сожалению, не все могут понять, теория относительности что если что-то невозможно для нас то это возможно для кого-то другого в общем у всех разные тела, обладатели, обитатели различных планет, они разные. Глупо всех сравнивать с собой, у кого-то тела из воды состоит и кто-то из воздуха состоит из воздуха, и вот наши э, ну, люди думают так, что из-за скудаумя, что все похоже на них. И вот Гопалбата Гасвами и вот очень живо это все эти стандарты он раскрыл а, а, и написал в том виде, в котором не сейчас. И вот когда Гопалбата достиг вриндавана Махапабу и спросил дама, он отправил ему ковбина Бахирвасу, Тарию то есть эту одежду отреченного, он сказал, чтобы это передали Гопалу Бадхе Госвами, и поэтому у нас нет права спрашивать, где он получил свой отреченный класс жизни. И глупо спрашивать у него такой вопрос, когда Махапрабху стоял э, перед Санатаной, он одобрил. Это он буквально является его весом, гуру. И вот, и вот он очень велик. Что? Мы можем сказать о нем, он великий преданный Гапалбата Госвами. Он такой... Такой великий гору Паршат, а, которого Махапрабу даже к ему даже копию отправил, Махапрабу написал письмо, что Гупал приходит вон в он мое сердце. И попросил Рупасанатану позаботиться о нем. Кто-то говорит, что что тело... И вот, в общем, разные люди говорят, что одна маджа или другая в том духовном мире. Но так или иначе он служит Адхарани, Радагавине. И вот Махарадж э, сейчас будет говорить о великом преданном, преданном о Рамачандре Кавираджа. Он великий преданный, такого великого преданного, о ком Наратамтаку, и он плакал, как его слезы текли, подобно дождю. И вот Киртан такой, Рамачандра, Санги Магин Наратомадас. И вот сейчас вы поняли, каков, он, каков великий преданный он и другое что сегодня день явления Парам Гурдева Рамачандра Кавираджа. Поскольку Рамачандра Кавираджа, он ученик Шиневасачарья, Шиневасачарья, он ученик Гопалбата Госвами. Рамачандра Кавираджа, ученик Шиневасачарья. И вот, так или иначе, однажды они с очень знаменитой семьей, высокой семьей, роя их титул. И вот они жили в Катве, в Нарахари Саркарапаре, Джаджигаме. И вот я был там однажды <как> в месте явления <как> Шинивасачари Джаджигам. И в вот доме Шинивасачари. И Рамачанда Кувирач родился в Катве, в Нарахаре чуть дальше. И вот там Нарахари Саркар Нарахари Макхунду, Рагунандан Начарья. Я был там не сейчас, но раньше я там был. Я был в доме Шиневас Ачарья, в Базункутире вместе с Саньясой Махапрабху. Но раньше я был, сейчас я не успеваю, в то время... И там, вот там Бацинкутил, Шиньи Васачарьи, слева от станции Катвы, и там Рамачанда, такая в, и вот он, он женился и на полонки не их несли. Und и вот, И вот, вот в общем, свадьба кончилась, и вот они возвращались домой, и вот Шини Васачари сидел на веранде и говорил, что ну, что-то преданное. Отвечал на вопросы тем временем Роман Чандакавирадж на Паланкине. И он проезжал, еще не возвращаясь, спросил, кто он такой прекрасный человек. Если бы он мог совершать харибаджин, и вот он только сказал так эти слова а Шинива спросил, кто он, так прекрасно выглядит, если бы этот человек мог совершать харибаджин, Рамачента как бы, услышал, что этот Саду так сказал, и зашел к нему. Он а, а, а, и, да, ну до еще не зашел. Да. В общем, доехал до дома, потом а, а, пошел в дом, к, к, к, тому, к тому саду, садху, и пошел в Баджан Котирушни В общем, уже поздно было, он переночевал в доме какого-то брамана и <coughs> уже с утра он припалкивал, к его стопам, еще не помог ему встать, обнял и его, сказал, что ты мой вечный слуга, ты спаси меня, я... И у кого не хотел жениться, но меня женили. И вот, в общем, он остался с ним, изучал Шаста и, и прочее. И после этого, в итоге, он получил разрешение от Гуродева посетить Гамхилу, Гамхила на берегу Падмы. Я был там. Может, лет двадцать назад, и вот когда народ там такого, Шинь-Васачарья и Рамчанда-Капихачи не совершали Боджин. Это границы там от Маккрасны, когда за пределы Индии не приезжал. Может, до да, границы доходил, где там какая-то программа происходила, но саму границу не пересекал никогда. И вот там это очень прекрасное место, Гамбхила. И Шинвасачария тоже совершал Баджан там, попозже. История долгая. И там так был там. И Нару Тамтаку, и Рамченда, раз, очень близкая дружба у них была, я не могу сказать вам это не вопрос лекции. И вот из какой-то причины Нарутам Такуру побил Алхамачандра Кавираджа с какой-то палкой, а веником. И после того, когда Нарутам он хотел совершить какое-то служение Шнива Сачари. Он увидел Нарутом вот так, спросил, как, откуда у вас эти следы побоев на вашей спине. Вчера еще не было этого. «Откуда эти следы вениковые? Ты не знаешь? Ты ты побил меня когда-то, побил, не бил? Ты не можешь, по-моему, не вспомнишь вот этим утром?» тут был шокирован, о, я бил Рамачандра Кафираджа. И эти следы вот появились на спине его груды. Вы понимаете, какая связь между Гу и учеником? Как Курешья и Раманжачарья. И у нас такое практическое чувство должно быть. Когда Харидас такого был избит на 22 базарных площадях, то все эти следы появились на спине Махапрабу. Махапрабху спросил, Харидас, чувствуешь ли ты боль? Нет. А как ты можешь чувствовать, смотри, что со мной? Это завес Бхагаван. Столь милостив он. по милости, если кто-то угрожает нам, но Бхагаван, всегда защитит нас. У нас должна быть такая непоклипимая вера в лотосный стопы Бхагавана. И тогда мы сможем совершать настоящий баджан. И таким образом, кто? Есть Шинива Сачарья, он, есть Рамачанда Кавирадж, понимаете? Тот, кто Шинива Сачарья, он Рамачанда Кавирадж, и это подлинная суть Гуру в Тунди. И вот когда мы видим Шил Бхактипамут, Пулида Махараза внутри, своего сердца, то тогда вы станете достойным учеником такого садгуру. И вот однажды, еще не совершал баджан Аштакалялилу. И в процессе своего баджана он пропал. Не было признаков жизни на его теле, в смысле из тела ушел. Все были очень беспокойны. День второй, третий прошел, он так сидел в медитации. О, мой Бог! Нет Тогда они плачут, все плачут. все плачут. на самом деле, история. И вот они были очень обеспокоены, думали, что Гурдев собрался тело оставлять. И вот они попросили Рамачанду, сказать, что он вас очень уважает, любит. Можете ли вы его назад вернуть? Мы не можем его обеспокоить. И вот когда один вашнав совершает баджан, нельзя его ну, трогать его или мешать как-то, он находится в медитации. Его закрыгавашна в медитации более ясно видят радакунду и прочие места, где не совершают парикаву лучше, чем мы. Когда мы находимся физически там, обычно отсюда могут увидеть Джаганатху Баладеву Субхаду. Не нужно физически там быть их видение очень ясное. И не могут видеть все. Но мы, к сожалению, еще не достигли того уровня, но это чудо. И вот Гуру Махарадж совершал Харибаджан. И вот я расскажу в день его явления и, или ухода. Но сейчас кратко. Один человек, Барин Бабу, его звали. Звал в Калне, Жил в Калне, но работал в Калькутте. правительство. И в субботу он приезжал в Калну, потом в воскресенье на работу ехал опять. И вот для Гуру Махараджа он письма по дороге доставлял туда-обратно. Вот, в общем, так по стеллю нам служил для Гуру Махараджа. И вот арать это уже кончилось. Гуру Махарадж повторил коринам. Ну, и вот он повторял Харинам, под чадром держал мало, И так признаков движения никаких не было. Он, тем временем Задбарин Бабу пришел, зашел в комнату, позвал его у Махараджа, где тут не отвечал. И вот он уже ушел. В своей медитации в итоге вынужден был прикоснуться к ноге Махараджа, к где вот тут, тут очнулся спросил, о, вы пришли, да, я пришел, и потом, в общем, не поговорили, и этот барин-бабус спросил у него, о, Махараш, пожалуйста, не обижайтесь, не скрывайте ничего, скажите, я вот звал, вас звал, вы не отвечали, вынужден был прикоснуться к вам, но когда я прикоснулся к вашей лодочной стопе, я почувствовал какое-то электричество, Прошло, прошло через нее в меня. Вот какой-то доктор тоже рассказывал. Я тоже чувствовал Гурмахарш. Когда мне прикасался к моей голове, я чувствовал какой-то поток э, элект, энергии электрической. Гурмахарш засмеялся э, э, и ничего не сказал. Тот настаивал чтобы... Тот сказал, что это... И тот сказал, что вся сила... Баджина, которая совершала на вот ушла таким образом. И вот Рамачанда таким образом он не, не, не прикасался к, к нему, не, не, не трёс его, не заставлял там выйти с медитации. Он <coughs> просто сел рядом. и, и тоже начал совершать баджан, сказал, чтобы никто не беспокоил, и вот три дня он так сидел. И в итоге он тоже так ушел в медитации и достиг того места, где его городов. Никто не, не видел никаких физических признаков этого. И... Но люди их не беспокоили. И вот Рамачанда Кавирадж тоже ушел в то место, где был городов и увидел, что он ищет кольцо с носа, которое потерял в И вот, если бы она пришла это радхарание без кольца в носе, это нажатило кутила, бы ее как-то отругали, и вот поэтому три дня уже даже больше искали. Вот он. И вот он тоже, это шиневасачария тоже начал, и он искал. И тот, как пришел, увидел, что от года в три дня уже не отвечает ищет кольцо. Это. И таким образом он так был успешен в том, чтобы вывести, вернуть Гурдева назад из, тела, из медитации. И посмотрите, какое единство даже во сне бесконечной жизни. Можем ли мы достичь такого высокого уровня, чтобы у нас было такое единство с Гурдевым. Я хочу когда-то достичь этого состояния, когда моя единство с Грудева будет абсолютно, что то, что находится в сердце и в уме Грудева, оно сразу явится в моем уме и сердце. Как же достичь этого высокого уровня? Это очень важно. И Поэтому я говорю очень часто эту шлоку, можно вспомнить. Вот еще написал что что вас и они не отлично друг от друга. Если вы сможете мне показать хотя бы единственный пример такого единства ученика и Гурдева, можете ли вы показать мне, где такое найти? Это невозможно. И вот мы должны развить такое единство с Гурдебом, и тогда мы достигнем успеха. Я могу привести множество примеров, но времени мало. И вот до тех пор, пока мы не разовьем огромную любовь к лотосным стопам -пад -пад мы до тех пор нет никакого вопроса такого чувства. Мы можем что-то делать, но мы хотим чувствовать такое великолепие везде. Большинство людей, они привыкли, что... Ну, какой-то такой обычный стереотипный баджан, что вставать рано, повторять анек, повторять Харина, но некоторые и, и, и, да, даже такого обычного графика не могут придерживаться. И вот первое, это очень важно, что мы должны поместить себя в определенные рамки <coughs>, правил предписания. И это даже не все, не все могут как-то вести какую-то регулярную Такую жизнь, жизнь по графику, скажем, когда наше, когда наше, счастье будет равно наше желание, наше седанто, наше харикатхан, то, что мы пишем, когда это будет равно гурапад подмейши или Прахупаде, тогда я почувствую удовлетворение. <coughs> Почему гуру вечного не? не беспокойные, и в этом и ответ, что они, они обретают, обрели какую-то энергию, радость и блаженство, поэтому они не беспокойны, как мы с вами, и это называется подлинная дикше. Мы не можем обрести. Мы можем изучать шастра, шарути, смотрите, планы, но суть всего этого мы не сможем обрести. Эссенцию, суть. Можем изучать множество шастра, но как понять подлинный смысл? И вот мы хотим говорить о таких великих преданных вечных спутниках Гуранге, Радагавинде. Когда приходят какие-то дни явления или ухода, мы хотим вспомнить их, чтобы очистить себя. Нет. И вот обсуждение славы Гуру нет ничего более благоприятного. И вот очень более практично говорить о славе Гуру Вачнавов, чтобы обрести бхакти. Зачем мы беспокоимся, бегаем здесь и, и там, money, как сумасшедшие. Finally, Гуру вау те дарай не тараса траха, ваа чакар падарваса ки пасинда гаджа, ваа remember, don't forget, follow, whenever you hear, like magnet, you can catch, so that you can speak, forget mean no bhakti, remember mean bhakti.